Меня зовут Филатов Андрей, инженер компании «Альтераэр». У нас есть пять вопросов. Первый вопрос звучит таким образом. Есть ли необходимость кондиционирования воздуха для жилых помещений, квартир или домов? Э -э, кондиционирование бытового сегмента, это как и система вентиляции, необходимо в силу того, что существуют определенные оптимальные параметры которые рассчитаны для каждого помещения. Это в теплое и зимнее время года приблизительно от 20 до 26 градусов тепла это температура внутри помещения и влажность от 25 до 50% относительная влажность вот, Соответственно, чтобы достичь Указанных параметров нам необходимо использовать кондиционирование воздуха, то есть в зимнее время года это идет режим отопления и в летнее теплое время года это идет режим охлаждения. Нужна ли система кондиционирования для жилых помещений, то есть для домов или квартир, если они энергоэффективны? Слово «энергоэффективность» — это на сегодняшний день очень популярное слово, и многие заказчики, приходя к нам в компанию, говорят, что вот у меня есть энергоэффективный коттедж, я его построил по последнему слову проектирования, поэтому не система кондиционирования не надо. Любое строение в теплое время года нагревается. Соответственно, любой материал имеет свойство инерционности. Да, и существуют специальные материалы энергоэффективные, которые не позволяют попасть теплу, надмерному теплу, в помещение коттеджа или другого строения, не суть. Но в жаркие месяцы, в жаркие дни лета, в любом случае, данные конструкции прогреваются, и дом начинает насыщаться теплом, от инерционных этих строений. Говорить о том, что надо здесь кондиционирование, так прямо нельзя сказать, потому что надо делать определенные расчеты, которые покажут, что здесь неоптимальные условия, и чтобы достичь этих оптимальных условий, нам надо применить систему кондиционирования. Но если, если получится таким образом, что для достижения оптимальных параметров нам надо затратить какой-то минимум энергии, и для этого ставить систему кондиционирования нецелесообразно, вот, мы можем использовать систему вентиляции с охлаждением. Это имеется в виду то, что устанавливается определенный блок в систему вентиляции, который имеет контур охлаждения, и, соответственно, воздух, поступающий в помещение, охлаждается до комфортной температуры человека и попадает в помещение. Но снова-таки повторюсь, для прибегания этого решения нам нужно делать определенные расчеты, чтобы выяснить, надо систему кондиционирования или будет достаточно поставить воздухоохладитель. Второй вопрос. Типы кондиционеров по предназначению помещений? Для бытового сегмента, как правило, используется сплит-система. Это комбинация двух блоков, наружного и внутреннего. Для квартир имеется в виду, для кафе, ресторанов. Дальше мы используем мультисистемы. Мультисистемы – это уже комбинация одного наружного блока, несколько внутренних блоков. Если строение большое, то есть много помещений и маленькое отведенное место для наружного блока, то есть мы используем VRF-системы. Это называется мультизональная система. Когда идет один наружный блок и много-много внутренних блоков разных типов для больших строений в виде огромных офисов уже устанавливаются центральные кондиционеры третий вопрос самые распространенные типы внутренних блоков кондиционеров мы имеем в виду блоков для жилого помещения то есть это квартиры снова дома не рассматриваем административных помещений самые распространенные блоки это на стены и канальные на стены это самый простой монтаж, имеется в виду что устанавливается некий бокс на стену. Канальный блок это агрегат, который устанавливается в техническом помещении в виде гардероба, санузла, прачечной или просто комнаты В поршевную зону потолка, от которого уже разводятся воздуховоды по, по обслуживаемым помещениям. этапы проектирования систем кондиционирования проект системы кондиционирования как и другой любой проект состоит из нескольких этапов первый этап это как правило состоит диалог с клиентом то есть обе стороны общаясь понимают что хочет клиент какие у него есть пожелания в размещении блоков применение каких блоков какую температуру желает клиент получить на выходе Вот, то есть все условия которые нам Рассказывает заказчик, проектная организация должна обязательно учесть. Результатом данного общения идет составление технического задания, где прописываются уже ранее оговоренные пожелания. И во втором этапе уже инженер приступает к прорисовке данного проекта в одну линию. Имеется в виду концепция в одну линию, где показывают размещение внутренних блоков оборудования, наружный блок оборудования трассировки воздуховодов для предварительного понимания, как выглядит система. Дальше, когда уже данный концепт утвержден, идет прорисовка в масштабе. имеется в виду полностью в масштабе прорисовываются все воздуховоды, элементы кондиционера, вентиляции, привязки данных строений где дизайнерам, архитекторам будет понятно, как проложить освещение, где проложить сантехнику. То есть, увязать смежные системы с системой вентиляции и кондиционирования. После утверждения данного этапа уже идет составление задания для смежных организаций. Имеется в виду для задания строителям, задания сантехникам, электрикам и дизайнерам. Пятый вопрос. Это Подведем итог. Что получит клиент в результате? Если человек не ощущает дискомфорт после реализованной нами системы, значит она спроектирована и смонтирована правильно.